Наш эфир продолжает программу Леона Вайнштейна Голос здравого смысла Здравствуйте, Леон. Добрый день. С чего начнем? Начнем с вот так сказать с того, о чем мы говорили, как в свое время в Советском Союзе пытались уничтожить людей, а потом перейдем к событиям, скажем, да, сегодняшнего я вот дня. У нас как раз говорил о тебе перед самым началом, что я вспомнил, как Галича изгоняли, изгнали из союза писателей или гимнографистов-писателей, я думаю. Вот. И какой стыд, я, какую ненависть я испытывал к режиму, какой стыд я испытывал из-за того, что я каким-то образом имею отношение к стране, которая это делает. А Трампа, например, вчера гильдия актеров США собралась и проголосовала, чтобы его выкинуть из гильдии США. Знаете, вот а, он все время там был, ничего не делал такого профессионального, что там написано в уставе этой гильдии, что он не должен делать. Он не нарушал ничего, он не... А, я не знаю, у них там написано какие-то условия, можно выгонять. Но слово «политическое», я думаю, не написано нигде. Всегда в Америке а, политические убеждения и, и твоя работа были как бы в рознь. А подушки Майпила у Майклиндэл, да, они продавались в десятках сетевых магазинов, пока он не сделал фильм "Защиту Трампа" и по мгновению волшебной палочки все эти сетевые магазины как один в один день выкинули его изделия из этих магазинов. То есть теперь уже важно, какие ты продаешь товары, тех людей, политические убеждения которых а, тебя устраивают, с которыми ты согласен, или если ты не согласен, то ты не будешь продавать их товары. То есть, а, кончился капитализм, кончилась Америка, кончился а, тот дух и тот строй, который сделал эту страну великой. Мы вступаем в какую-то эпоху, эру, когда, мы, когда, когда а, я начинаю испытывать... То же самое ощущение стыда, что я имею какое-то отношение к этому. Город Нью-Йорк взял и прекратил контракты, нарушив эти контракты, естественно, со всеми компаниями, которые принадлежат Трампу, или которые как, Трамп имеет какое-то отношение к ним. То есть опять политика, а, вернее, там скажем так, если человек, которым ты работаешь, поставляешь, продаешь, имеешь какие-то отношения, член, член какого-то, так сказать, там, содружества, сообщества, если его политические убеждения тебе не нравятся, то у нас сегодня легко выгоняют такого человека, а, имея, как бы, так сказать, и в суд вроде обратиться даже нельзя, потому что суды тоже не принимают никаких дел, вот. Уже, уже так сказать, не, не говоря о том, что общественное мнение создать невозможно, потому что газеты, журналы, радио, телевидение и тому подобное настолько захвачены, а, скажем, одной стороной, назовем их там революционерами, глобалистами, кем угодно. Вот. Даже бастионы такие, а, как как а, бастионы, такие как Fox, да, взяли и, и самую свою... У них два канала есть. Один Fox News, другой называется Fox Business. Вот на Fox Business была самая популярная, самая приносящая прибыль передача. Это Лудобс, «Час с Лудобсом», который в какое-то время когда-то перешел из CNN на Fox, и там работал много лет. Безумно популярная передача. Как я уже сказал, сам, самая приносящая прибыль. Они ее... Остановили, выкинули, уволили его. А самую популярную передачу. То есть, теперь перестало быть важным, а получает ли прибыль с этого. То есть, нравится ли нам с вами это. Теперь мы перестали быть важными. Важным стал кто-то другой. И обычно кто-то другой – это государство, это тиран, это диктатор. Это некая сидящая наверху так сказать, не знаю, там, группа людей, там, партия, человек, там, сказать, называйте как угодно, но сидящий где-то наверху. И от него теперь зависит благоденствие, жизнь и все остальное тех, кто торгует, тем, кто э, ставит, ставит на экран какие-то программы и тому подобное. И, и мы перестаем быть... Ведь в чем было величие Америки? А любой магазин пытался тебя каким-то образом привлечь к тому, чтобы ты покупал у него товары. Любой сервис, я пытались уговорить, что у них самые лучшие, самые дешевые, там, или самые оригинальные сервисы и прочее. Люб, любо, любой фильм... Любое учреждение, любое, ну, кроме государственных, да, они все пытались уговорить тебя, приди ко мне и дай мне твои деньги. И мы для них были самыми главными, они за нас боролись. А раз они за нас боролись, они делали нам, пытались сделать нам как можно лучше, чтобы мы к ним приходили. В тот момент, когда мы перестаем быть для них важными, а становится важным кто-то другой, кто-либо может перекрыть им что-то, или дать, или государственный заказ бросить, или заставить их там снять что-то, а за это им дать что-то в другом месте, да? Мы перестаем быть им важны, и мы начинаем падать в союз социалистических государств, который может называться СССР, а может называться СССР, а может называться как угодно, но суть одна и та же. Одна и та же. Это больше не капитализм. Капитализм это тогда, когда люди пытаются достичь Прибылей, тем, что они делают тебе так хорошо, что ты приходишь к ним и отдаешь им свои деньги. А как только это все останавливается, все, мы уже живем в другом мире. Вот я, я с ужасом наблюдаю, что мы живем в другом мире. Да, к сожалению, для кого-то построен уже, для отдельной части населения построен коммунизм. А люди, которые порой нелегально пришли сюда, пользуются всеми благами, которые оплачивает рядовой американец, который платит налоги. Мало того, сейчас э, ЗИЦ-председатель обещает в ближайшие недели, вернее сказал, что, возможно, в ближайшие недели через границу перейдет 25 тысяч так называемых беженцев. Мне хотелось бы спросить... А кто будет оплачивать этих 25 тысяч беженцев? Они же не придут сюда умирать с голоду. В Сан-Диего, кстати, в вашей родной Калифорнии, местное правительство для них снимает отели. А кто оплачивает? Оплачивают те, кто работает, те, кто платят налоги. И 25 тысяч, хотя некоторые сердобольные адвокаты тут у нас есть, уверяют нас, что за счет... Нелегальных иммигрантов тут экономика вся держится. Что вот ты платишь за то, что у тебя там лон с тебя чарже всего 25 долларов. А если бы не нелегалы, то, не знаю, в 50 долларов за уборку снега с нас компании. Это неправильный подсчет. Дело в том, что, я извиняюсь, я прерываю, но как раз я хотел, чтобы люди обратили на это внимание. Вот был некий, там, скажем, садовник, да, которому, скажем, платили, я не знаю, там, 20 долларов в час, представим себе. Да? Приходит другой садовник нелегальный и говорит, я то же самое могу сделать за 10 долларов. Ты говоришь, окей. И берешь этого за 10 долларов. То есть, как бы ты платишь на 10 долларов меньше в час. Только не забывай, что вот тот, который работал с садовником он уходит теперь на unemployment, на welfare, на государственную помощь, которая берется из твоего же кармана и отдается ему. Но уж никак не меньше еще дополнительных 10 долларов в час. То есть, иными словами, мы мало того, что мы получаем от а человека, который, значит, извиняюсь, хуже работает обычно, чем тот, который, который тренирован, умеет, у которого есть лицензия, у которого есть разрешение, у которого есть страховка там, и тому подобное. То есть мы покрыты со всех сторон. Да? Вот. Мы получаем человека, который хуже умеет работать, хуже понимает, по, что называется, по-американски. да, Но мы еще и платим ровно столько людей, которые больше, потому что вместо того, чтобы а, просто поменять одного работника на другого, мы выкидываем одного работника на безработицу. Ну и теперь обращаюсь к нашим радиослушателям. Вы не находите параллель между тем, что происходит сейчас, сегодня, в нашей стране, и то, от чего каждый, большинство из нас, скажем так, бежал. Некоторые бежали не от этого. Некоторых устраивало то, что происходило в той стране, и они бежали, потому что Советский Союз развалился. Некоторые занимали партийные должности, комсомольские должности, бесплатные путевки, квартиры и так далее. Поэтому отношения разные. А я вижу прямую параллель. Прямую. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Халло. Говорите. Здравствуйте. А вы знаете, у меня такое впечатление, что Соединенные Штаты перепрыгнули уже Европу. Европа социализировалась уже довольно давно, но она как-то медленно социализировалась. И там, естественно, я была в европейских странах не в одной. И сам, естественно, уровень жизни намного ниже, чем, Евро... чем у нас здесь в Соединенных Штатах. Так что у нас будет, значит? У нас будет намного хуже, чем, естественно, в Европе, и будет примерно так же вот... С пустыми полками, с, ну, в общем, со всеми этими прелестями, которые свойственны, свойственны социализму. То есть наши дети будут жить, естественно, намного хуже, чем мы. Но и вполне возможно, что здесь будут и концлагеря, и все прочее. Потому что я вообще не замечаю, чтобы в европейских странах было вот такое вот, что происходит сейчас, исходящее из, от таких демократов, как комсомолка Акасия и вся, вся остальная эта свора. Спасибо большое. Вы знаете, это правильно подмечено, потому что вот даже уже два лидера, которых мы считали вот такими, так сказать, очень левыми, крайне левыми. Один из них это Макрон, это очень левый. И второй это наш сосед, значит, канадский, который крайне левый, я бы сказал, да? А, значит, они оба очень осторожно сказали, что им не нравится то, что происходит в Америке, что это слишком радикально. Например, Макрон уже два раза говорил в таких серьезных выступлениях о том, что как-то можно было взять и президента Соединенных Штатов Америки, президента страны взять и вырубить его связь с избирателями. Как-то можно было не давать информацию, которую сторонники президента пытались донести, а давать ложную все время информацию, проталкивать о том, что противники президента. Как-то могло случиться в открытом демократическом обществе. А канадский Трюдо... Он совершенно ошарашен а, тем, что даже с ним не пообщавшись, никак не, не, не пожелав, так сказать, решить эту проблему, взяли, и остановили а, прокладку трубопровода. Канада рассчитывала на это. А, Канада подписала определенные договора, выделила определенное количество средств. У них работали люди. Они тащили... А, на самом деле у них происходит добыча нефти значительно более безопасно, чем, скажем, в Венесуэле. А, значит, что, проис... что должно было произойти? Безопасная достаточно нефть из Канады поступала через трубопровод, шла через Соединенные Штаты Америки. Мы там откачивали, сколько мы хотели, за оплатой, естественно, там и прочее, всем удобно. А нефть в основном поставлялась в Мексику. Таким образом вышибалась, так сказать, Венесуэла коммунистическая, которой кошмар творится там, так сказать, такое, так сказать, там, не антисанитарии анти так сказать, там экологические все дела а, и а, значит, этот проект который должен был стать в общем трубой в мексику для получения чистого хорошего там и прочее, прочее бензина там и прочих нефтяных продуктов вдруг отрезали не с того ни с сего несмотря на все договора и таким образом открыли возможность Венесуэле выбраться из того, извиняюсь, дерьма, в котором она находится, и поставлять экологически очень нечистые продукты, а в а, экология у нас одна, так сказать, атмосфера у нас всего одна. Не то, что там в одном месте оно начало, а в другом, так сказать, нет такого следствия. Обязательно следствие есть, да? Вот оно не такое, как говорят глобалисты, не такое, как говорят парижский климат, но парижский аккорд. Но тем не менее, так вот, абсолютно идиотский шаг был предпринят просто в угоду каким-то группам населения, которые голосовали за Байдена вообще полный оттас, значит, Канада просто выпала от этого. Так что, я так думаю, что в Северной Дакоте и в Монтане, которые которой с одной 11 тысяч мест было потеряно напрямую, еще в три раза больше тех, которые обслуживали эти 11 тысяч мест, вот. по их подсчетам около 60 тысяч рабочих мест в общей сложности в Канаде и в Америке было одним рочерком пера потеряно. Вот. То есть, что такое рабочие места? Это значит, 60 тысяч семей могли... Покупать страховку, покупать еду, отправлять детей в школы, ездить, ездить, покупать машины, ездить на отдых там и т.д. и т.п. А сейчас 60 тысяч семей одним рощингом пера больше этого делать не могут. Вот даже, даже Канада и Франция и те... От... Опупевают, об, одуревают от того, что проделывает Байден. А, то, что сделал а. ЗИЦ-председатель в отношении вот этого вот нефтепровода, по-моему, это не ошибка, это, это преступление. Это экономическое, экологическое, это финансовое преступление. Это преступление против нашей страны, против американцев. Это преступление. Одним ну, пера. На самом деле у них есть э, ну, так сказать, что называется, тайный смысл, не очень тайный, но есть смысл в том, что они делают. Они пытаются лишить республиканские штаты работы, а перетащить э, рабочие места в штаты демократические, то есть дать работу тем, кто голосовал за демократа. Значит, делают они это в том числе и способом замены значит, энергоисточников, энергоносителей с того, что мы добываем где-то там, да, там, скажем, нефть, газ, уголь, там, нефть можно добывать из полей, не может из сланцев, оттуда, отсюда, есть много разных способов, но в основном это добывается вот сейчас, в основном добывается вот Северная Дакота, Южная Дакота, Монтана, там, сказать, ну и тому подобное вокруг этого а значит, То есть практически убить то, что у них там происходит и э, взять у китайцев несколько триллионов долларов взаймы и на эти деньги э, построить э, инфраструктуры в Калифорнии и в других штатах по изготовлению панелей солнечных и ветряных вот этих вот турбин и, кроме того, по установлению в Калифорнии, там в Неваде, в, в других штатах, которые рядом с нами находятся, где солнца очень часто и много, для того, чтобы как бы обеспечивать энергией все остальные Соединенные Штаты Америки. То есть... Идея еще и обескровить тех, кто голосовал за, за республиканцев, ввести их в категорию людей, зависимых от подачи правительства. Согласен, согласен абсолютно. Но только мне хочется напомнить э, демократам, поддерживающим вице-председателя, что идея, э, так сказать, развития renewable energy или зеленой энергетики. Вы помните, во времена Байдена и Обамы 94 миллиарда долларов было направлено на эту сказку. 94 миллиарда долларов. Вы помните скандал с этой цилиндрой. И даже если Бедону удастся построить несколько фабрик, панели солнечные они будут получать из Китая, потому что не может сравниться производство с учетом наших регуляций, с учетом всего этого дерьма демократического. Не может сравниться производство по себестоимости с тем, что выпускает Китай. Все равно они будут получать из Китая, они будут кормить Китай. И это, еще раз говорю, это преступление. Если возобновляемая энергетика – это реальная вещь, которая существует, которая может заменить а, традиционную энергетику, господа, а, которые, так сказать, двумя руками за эту идею, инвестируйте свои деньги. Если это реально, вы потом получите возврат на ваш инвестмент, инвестируете, Но ну вы же воруете деньги у американцев, отдаете эти деньги этим компаниям, которые потом разоряются, объявляют банкротство, но при этом успевают дать на избирательную кампанию тогда обамки полмиллиона долларов и так далее. Вот во что все это выливается. Нравится вам это? Хотите вы этого? Добиваетесь этого? Инвестируйте свои кровные деньги. Нечего оббирать американцев, которые тяжело работают, и миллионы, которых потеряют работу в связи с выпадами этого ЗИЦ-председателя. Давайте примем звонок. Добрый день. Извините, пожалуйста, я снова к тому же вопросу. Но в связи с тем, что они собираются, значит, убрать, так сказать, нефть, я так понимаю, что теперь газ, как за которым мы заправляем машиной, будет не стоить не стоить два доллара, два с половиной доллара, а подскочит в два раза или больше. И что мы будем опять зависимы от ближневосточных этих стран, спонсоров терроризма и так далее. Ну а Иран, соответственно, приготовит Бога. И э, сможет достать и до нас тоже То есть я не знаю вообще-то говоря Каким местом все эти ну, Вообще я так думаю, что все, которые голосовали Это жулики, мошенники или просто идиоты Спасибо и, К слову сказать, Леон, вы абсолютно правы по поводу экологии Ведь э, дело только не, не только в том, что мы отапливаемся за счет углеводородов Что мы используем бензин в автомобилях Нет, если посмотреть вокруг нас Я уже об этом не раз говорил на 80% все, что нас окружает, вот стоит монитор передо мной, вот борт, вот, вот все, что хотите, все сделано из углеводородов. А посему добыча углеводородов не прекратится. Вы не будете работать, идиоты на деревянных компьютерах. Вы все равно будете покупать пластиковые корпуса компьютеров делать. Так вот, добыча углеводородов будет продолжаться. Но только она будет продолжаться не у нас, она поставит нас в зависимость она будет помогать таким странам, как Китай, как Иран, как Венесуэла и так далее. То есть, нефть не останется в земле, она добудется. Но только для нас это будет уже... Ну и опять в этом есть идея своя определенная. Значит, глобализм, так называемый, который родился из марксизма, его можно называть неомарксизмом, а, значит, и Шваб, такой нынешний лидер этого движения глобалистского, он заправляет в Давосе. Он его и придумал. А на самом деле идея там следующая. Идея уравнять. Для того, чтобы значит, у всех было равно, надо уравнять. А, и уравнять можно двумя образами. Первое – это подтянуть а, тех, у кого плохо, до уровня тех, у которых хорошо что безумно сложно, и на самом деле оно никогда не получится, потому что, ну, потому что, так сказать, определенные есть условия, при которых в определенных местах, там, Люди готовы работать, готовы вкалывать, все смеются над американцами, смеялись раньше, что вот, у вас там жизни нету, вы там встаете сразу на работу, умчитесь. А вот мы отдыхаем, а мы полдня работаем, а у нас сиесты и тому подобное. Выясняется, что когда есть сиеста, то нельзя до, до, до того уровня жизни, до которого американцы доходят, а, так сказать, дорваться. Ну, невозможно. Да? Или если ты хочешь лежать под банановым деревом кушать банан, работать 2 часа в день или 2 раза в неделю, то у тебя не будет того же уровня жизни, которого, так сказать, которые построили американцы Кстати, в Америке можно тоже работать два раза в день если ты хочешь два раза я имею в, виду, в неделю если ты хочешь другое дело что тебе будет хватать там на то чтобы лежать под деревом под каким нибудь и кушать банан больше ни на что мы хотим большего но добиться до самого высокого уровня невозможно либо невероятно сложно а вот сделать так чтобы все стали равны по нижнему уровню вот это значительно легче Сложно было, когда Америка была Америка, и Америка не собиралась играть в их игры. Но, как сказал когда-то Сорос, значит, последнее препятствие к, значит, к как он сказал... Построению нового к, мирового порядка. Да, да, да, к, для установления всемирной справедливости, он, по-моему, так сказал. Всемирного равенства, всемирной справедливости, это Соединенные Штаты Америки. Правильно совершенно. Но с тех пор, как... значит, вот. Это, это препятствие устранено, и когда Соединенные Штаты Америки сами пытаются себя разорить, то становится понятно, что они пытаются уравнять нас со всеми остальными, для того, чтобы значит, никому не было завидно. И как нам объявил Байден, чтобы из Центральной Америки к нам не шли. А мигранты надо послать деньги, наши с вами деньги, или занятые у Китая, мы должны будем отдавать с процентами в Центральную Америку, для того, чтобы построить у них такую промышленность и такую хорошую жизнь, чтобы да. им не захотелось ехать в Соединенные Штаты Америки. Сказать. Вы себе представляете, да? Вы себе представляете, они тут у нас не умеют построить ничего, при том, что американцы готовы работать. Что они там такое смогут построить, где деньги разворовываются на раз? Им отдается, естественно, откат, обратка, не знаю, как это называется, да. А население никогда ничего не получало, кроме того, что их убивали там сотнями и тысячами, чтобы они не лезли, никуда там насиловали, убивали и тому подобное. Естественно, они бегут оттуда. Вот. Так что вот попытка сейчас идет уравнять мир по самому низкому. Ну, может, не самому, да, может, не, не африканские страны, да, но по уровню, там, я не знаю, там, Мексики, Уругвая, я не знаю, там чего-то еще. Да. Давайте мы прервемся, мы выполним наши обязательства перед рекламодателями, после чего вернемся, продолжим. Если будут звонки, вопросы, обязательно примем. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Я сейчас в перерыве, там по-прежнему продолжается этот цирк в Сенате. И теперь у них, значит, вопросы. Меня, меня не слышно? Меня не слышно? бы слышно, до сих пор прервалось. А, окей. А, По-прежнему продолжается цирк в Сенате под названием импичмент. И сейчас они пришли к процедуре... Защита закончила свой... строить свой кейс. Сейчас они перешли к процедуре вопросы и ответы. То есть, сенатор Клабучар задает вопрос своим там менеджерам. Выходит афроамериканка-менеджер и начинает рассказывать президент трамп то есть президент трамп спровоцировал сподвиг на вооруженное восстание то есть врет на вооруженное восстание в здании капитолия они бросаются этими словами как вот нечего начало до этого Кастр, Кастрат кастра от заявил о том что президент трамп сказал что и gonna fight to death причем опять соврал никогда ни в одной речи президент трамп не произносил таких слов то есть бессовестные, бесстыжие, абсолютно наглая ложь выливается в уши. Но я понимаю, что вагиноголовые с удовольствием хавают это и будут продолжать поддерживать этот антиамериканский режим. Но люди нормальные видят, слышат и понимают, слава богу, что э, все это теперь транслируется на всю страну. И когда сторона защиты Трампа начинает ловить на лжи каждого из этих уродов, иначе их назвать не могу, Свалвелл, Человек, который работает на Китай, сидит в комитете по разведке. Это же уму непостижимо. Человек, который на протяжении трех с половиной лет выходил каждый день на экран телевизора и доказывал, что у него есть неопровержимые доказательства связи а, Трампа с Кремлем, а, да, хоть в глаза все божья роса. То есть люди абсолютно а, с понятием совесть незнакомые. И вот эти люди принимают законы и вершат судьбой нашей страны и нашей судьбой. Меня это возмущает до глубины корней волос. — Ну, это те люди, которых мы выбираем. — Это не верно. то, что они сами себя назначили. да? Это люди, за которых мы, то есть, демократическим образом пошли к урнам и проголосовали. Неважно, так сказать, может, была подтасовка и проголосовало за них там не, 50%, не 52%, а 48%. Но неважно. Но 48% за них проголосовало, значит. Совершенно. То есть, это люди, которых устраивает, ну, там условно говоря, половину страны. Они устраивают. А насчет того, зачем они это делают, на самом деле все очень просто, Сережа. А, дело в том, что никто не может себе позволить смотреть всю трансляцию, скажем так, люди, которые даже сейчас не работают, не ходят на работу, они не сидят у телевизоров и не смотрят это. Они занимаются какими-то другими делами, может, они иногда глянут туда-сюда, но не обязательно, что они поймают какой-то момент. Основное, когда люди слушают, смотрят и прочее, это ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, которые, mm -hmm. я, начиная там, с 4-5 часов по полудни, они начинают рассказывать о том, что было. И что они говорят? Они говорят, вот давайте послушаем, что говорит там этот человек. И дается его кусок, где он говорит, что Трамп сказать, говорил, что надо штурмовать с оружием в руках. Дальше, а теперь что этот говорил? Там рассказывают, Трамп подбивал, Трамп то, Трамп все. Да? Значит, после чего они мельком говорят, что... А вот республиканцы говорят, что этого не было. Ну, поехали дальше. Значит, Что остается в головах у людей, которые смотрят эти источники информации? У них остается то, что Трамп подзуживал, Трамп организовал, Трамп хотел этого штурма и тому подобное. То есть, все, что нужно, остается в головах у людей, а никакой контр аргументации они не получают вот и все что с нами это вы... называется манипуляция называется пропаганда называется зомбирование. но это то что с нами делают вы абсолютно правы и к сожалению еще большее возмущение у меня вызывают эти зомби которые голосуют за зит председателя я просил несколько раз обращался Расскажите мне хоть один указ, который он подписал, нес бы в себе положительный заряд, который бы отражал интересы страны, интересы рядового американца. Хоть один. Назовите мне, объясните, почему. Им Пожалуйста, совершенно... я, я могу дать пример. Разрешить тем людям, которые сегодня чувствуют себя другого пола, например, мужчинам, участвовать в спортивных соревнованиях, сказать, соревноваться с женщинами и принимать участие в женских командах. У меня складывается впечатление, что значительная часть населения мужского, проголосовавшего за ЗИЦ председателя, чувствует себя женщинами. Поскольку это вызывает у них тяжелые посторонние. Они почувствовали себя женщинами, ущербными, оскорбленными трансгендерами да. и тому подобное, и поэтому они аплодировали этому, вот. А принимать э, трансгендеров, этих же самых трансгендеров, принимать в армию, тоже был талантливый, э, значит, да. Да. Тоже очень своевременно, очень нужный. Укреплять ну, боеспособность. На, на уровне нужности, уничтожить э, трубопровод. Да. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. — Алло, здравствуйте. Э, уже всем ясно о том, что демократам не удастся провести процесс импичмента президента Трампа. И вот у меня вот волнует вот один вопрос. Почему э, адвокаты, сторонники Трампа, республиканцы, не поднимут вопрос о том, почему, э, ведь э, сами демократы спровоцировали. Я больше чем уверен, что среди тех, кто атаковали Конгрессы были сторонники Антифы Вот они и спровоцировали Вот этот все беспорядок С позиции СС... Вопрос понятен Спасибо большое он вы поняли вопрос? Да, конечно. Но дело в том, что если бы были стопроцентные доказательства этого, то обязательно бы сказали. А говорить что-то, что является спекуляцией, это стать на уровень врага. Абсолютно. А, и стать таким же, как врагами. Мы, мы все-таки отличаемся от них. Дело в том, что я понимаю, что всегда приятно, когда свои э, совершают преступления для того, чтобы продвинуть идеи, которые нам с вами нравятся. Но только это неправильно. На самом деле, вы абсолютно правы. Не могут... Э так повелось это традиция. Это только демократы могут себе позволить заявлять со стопроцентной уверенностью, что Трамп агент Кремля, что Трамп спровоцировал вооруженное нападение на это. Не имея... Там через несколько часов они объявили об имбичменте. Лю, никакого расследования не было. Кто там был? Что за люди? Мы знаем точно, что там был Салливан, лидер там из Юты а, Антифы. Он стоял прямо у двери и снимал тот момент, когда убили эту женщину-ветерана. Мы не знаем, кто стрелял, какой безымянный полицейский. То есть должно пройти расследование, и республиканцы тем и отличаются от тех жуликов, лгунов, бестыжих, что они не делают заявления, не имея под этим заявлением а, твердых оснований. А эти же могут врать, а самое главное, что находится публика, которую эту ложь съедает и радуется, и цветет. В этом принципиальная разница между теми и другими. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, спасибо, что взяли мой звонок. У меня к вам такой интересный вопрос. Вот вы знаете, сейчас происходит в Калифорнии рекол нашего гавернера. Я тоже из Калифорнии. И я хотел бы узнать, какое состояние. Там вроде они говорят, что нужно какое-то специальное 2 миллиона. Полтора. Сейчас раньше, раньше говорили полтора, теперь говорят 2 миллиона. Теперь говорят, что они будут сверять все вот эти вот, которые бюллетние люди подписывали. То есть полная, как говорится, противоположность тому, как было, значит, mail когда они регистрировались и посылали регистрацию по почте, знаете, когда были выборы. А вот, например, в вашем штате, вот, допустим, в Иллинойсе, можно ли провести, допустим, рекол вашего гаунера? Я знаю, что в штате Нью-Йорк это нельзя сделать, у них это... нет такой возможности. А вот как в Иллинойсе, какое состояние в Калифорнии. И второй вопрос у меня к вам еще, что вот они говорят, мне понравилось, как выступил на Fox News, ä... Конгрессмен Саус, Саус Каролины Он сказал, хотел бы узнать А что знала, например, Полоси Что знал допустим, о том, что они же на следующий день уволили всех вот этих, знаете Которые руководили полицией в, в Сенате А сейчас они, как говорится, знаете, уже говорят наоборот Что вот мы их там одобряем, все Они же все-таки им доложили И сам Трамп предлагал 10 тысяч трупс, которые привести перед этим всем. Но все это как-то замалчивается Почему бы не провести такое расследование? Узнать. Okay. А спасибо. Спасибо. Спасибо, за, спасибо за ваш ответ. Ну, э, ответ очень простой. Э, вот совершенно правы. Э, почему бы не провести расследование? Наверное, нужно. Только э, как в 1984 году органа было написано, когда... Мы говорим, и мы говорим чистую правду, а когда они говорят все то же самое, то это наглая ложь. То есть принцип присутствует из-за того, что 100% прессы там social networks и тому подобное на, на стороне фашистов, я бы сказал, да, то ты говоришь как вату, а все, что говорят демократы, оно 400-500 раз повторяется эхо-чембер так называемый он делает это серьезным и это расходится по всей стране повторяется повторяется повторяется таким образом забивается в сознание людей а то что говорит та сторона которая не нравится вот, пожалуйста так сказать трампа взяли и исключили на всю жизнь из твиттера вы такое вообще так слыхивали когда-то вообще за это с моей точки надо судить потому что когда когда мне говорят, ой, это бизнес, а когда у человека, который пек пироги, был бизнес, и к нему пришли два гея и сказали, напиши, сделай нам пирог, он сказал, окей, и напиши наверху, что, значит, Вася плюс Петя равно любовь и тому подобное, то он сказал, извините, давайте я сделаю так, я могу спеть, а вот писать вам в другом месте, либо я могу отвезти вас к соседу к своему, он печет, и он, так сказать, нерелигиозный человек, он вам напишет все, что угодно. Я не могу, просто не могу этого делать, потому что я, вот, так сказать, там, моя религия не дает. Так его засудили, лишили бизнеса и выгнали из бизнеса. Почему то же самое делает Твиттер, делает, э, и его не судят, не решают не, не то, ни все да. Почему всех US из которых назначил а, Трамп в, а, рощерком пера в один день, не разбираясь, кто плохой, кто хороший, что он делал? взяли и просто уволили, просто всех. Да? Чтобы они не имели возможности подавать в суды по тем поводам, по которым не демократы хотят, чтобы подавались в суды. То есть идет захват власти, он произошел уже, захват власти, идет укрепление этого захвата, попытка сделать так, чтобы этот захват был необратим. Много разных способов, в том числе и они собираются к 2024 году превратить... там от 12 до 18 миллионов человек, которые живут сейчас на территории США, нелегально, превратить их в граждан, которые будут иметь право голосовать, и хотят запустить еще несколько миллионов, и быстренько-быстренько успеть и их тоже причесать под эту же самую гребенку. Они хотят... А, значит, создан при Белом доме специальный таск, они его называют, по помощи нелегалам и их расселению с большим бюджетом, что означает, что будут сниматься, строиться или там, так сказать, закупаться дома в тех стратегических районах, в которых сегодня у республиканцев есть преимущество, но не очень большое, заселять их огромным количеством нелегалов, да, сказать, давать им а, право голосования и таким образом перешибать все, что могут республиканцы в этих в стратегических местах сделать. То есть, делается очень много для того, чтобы власть зацементировать, что она больше никогда в обозримом будущем, там, 70 ли лет, 100 лет, 700 лет, не перешла никому другому, кроме как к воинствующему крылу так называемой демократической партии, которая является там олигархическим фашизмом, скажем, да. Вот. Так что очень много чего делается, чего хочется задать вопрос, а почему бы не, и натыкаешься на то, что, ну, прошел большевики, захватили власть, господа, а теперь, так сказать, либо последний рывок, если он там через два года ничего не получается, то все. И, к слову сказать, эстеблишмент республиканский очень здорово помогает в этом демократам в том, чтобы установить однопартийную систему. Вы посмотрите, какие атаки начались со стороны республиканцев на Дональда Трампа. Сегодня Wall Street Journal, вчера Ники Хейли, и это только начало. И они с большим остервенением будут, а, так сказать, самоубийцами. Потому что те, кто голосовал за Трампа, основная масса все равно поддерживает его, да может быть, даже не столько его, сколько его политику. Потому что то, что он сделал для страны, для рядового американца, в течение десятилетия не делал никто. Никто не делал. Никто. И они это помнят, народ это помнит. Но да, сейчас начинается драка. Начинается внутрипартийная драка. А, я, я так думаю, что, значит, вот республиканцы, которые. Выборные, там, Ники Хелли, она не, является, не имеет выборную должность сейчас, но остальные они выбранные. И они должны прекрасно понимать, что по всем вопросам населения, вот то, что называется core of the party то есть основная часть партии там 70% ее там по, по всяким вопросам, она резко она резко с Трампом, она резко против тех людей, которые его сдают, что называется, запоминает их, маркирует и собирается выкидывать их с тех мест, на которых они сегодня выбраны. И тем не менее они идут на это. Вот очень интересный вопрос. Значит, они же не политические самоубийцы. Если был один, там ладно, да, но несколько, больше, чем один, там 5, 6, 10, 10, 10 в, в Конгрессе, там несколько человек в Сенате, 5 или 6. То есть мы видим целую группу людей, которые как бы совершают политическое самоубийство. И тем не менее они на это идут. Почему они это делают? Очевидно, они считают, что от новых хозяев они получат больше, чем они получат от избирателей. В каком смысле больше, я не знаю. Может, они надеются, что им подтасуют выборы. Либо они, может, считают, что их и так, и так не выберут. А, поэтому так сказать, им, им надо лучше под, подлизнуться к новому сказать, строю и получить, там какую-то, по крайней мере, индульгенцию на то, что сказать, я не сопротивлялся, я был с вами, что у меня есть будущее. Я не знаю, какие-то есть причины, почему они, они это делают. Поверить в то, что э, они вдруг прозрели и стали понимать, как-то и прочее. Это полная ахинея. Да? Мы можем с цифрами на руках доказать, что это бредятина, потому что стране становилось лучше и лучше при Трампе. Значит, не знаю, меня так устраивали его волосы, меня устраивал твитт его, в твиттер его, меня на самом деле все устраивало, Других, может, кого-то не устраивало то, что он там, сказать, там по какому-то поводу шутил неудачно. Так сто ну, раз пошутишь, из них две обязательно неудачные. 50 неудачных, о чем вы говорите. Я считаюсь как бы в кругу так сказать, знакомых, остроумным человеком, но я точно минимум там 20-30 шуток, когда шучу, они неудачные. А когда ты политически еще наверху, естественно, можно прицепиться к чему угодно. Трамп был замечательным президентом. С моей точки зрения, абсолютно честно вел, открытые, и честно вел свои дела. То, что надо было закрыть всякие переговоры, там, и тайны, он закрывал. То, что не обязательно было, так сказать, он не закрывал. Он честно говорил то, что он думал, в отличие от большинства или, наверное, всех политиков остальных. И он делал то, что он обещал. Иногда он мог, иногда он не мог. Но то, что он обещал, что он будет делать, он делал. Если его останавливали, его останавливали, там, судами и тому подобное. Значит, то, что они делают, они делают это, исходя из каких-то соображений. И вот если Сергей, есть у кого-то соображения по этому поводу, пусть нам скажут. Вы абсолютно правы, конечно, без мотивов никто ничего делать не будет. Некоторые из них ищут, ищут себе место, там, скажем, контрибьюторов CNN, MSNBC, там платят миллионы долларов, почему нет? А некоторые, может, мечтают, вот Ники Хэль, я думаю, видит себя кандидатом в президенты, в четвертом году. И мы все к ней хорошо относились, потому что ее твердая произраильская позиция в ООН, как бы. Мы, мы нарисовали ним над головой но тем не менее хочется стать президентом поэтому она тоже приложит все усилия чтобы дискредити дискредитировать потенциального вот. и наиболее вот успешного. Это ужасно странно вот серьезно ужасно странно потому что уж неких или должна понимать что она должна быть абсолютно в президента для того чтобы претендовать на роль либо вице-президента у него она была очень реальным так сказать, кандидатом на это либо если он по какой-то причине не хочет не может может, там, так сказать, больной, не знаю, усталое и прочее, то она могла выйти стать одним из трех самых серьезных претендентов президенты президента. Второй это Де Сантис из Флориды. Третий, с моей точки зрения, Круз, который не является, скажем, человеком Трампа, но с другой стороны, так сказать, совершил много дел и, и делал очень много дел, которые позволят ему, скажем, так сказать, претендовать на это дело да? вот он тройка людей которые могла претендовать на президентство но если они в формате трампа потому что ну кто же будет за Ник Хелли хелли голосовать если она выступает против трампа я честно говоря, не слышал где только что от тебя же называется про слышал я обязательно посмотрю прочту там послушаю уже мне это безумно странно это вот это как-то неумно очень а она мне не производит впечатление неумного человека давайте попробуем принять звонок добрый день Здравствуйте, а, у, у меня есть такая ну, идея, или как сказать, о, что то вот у меня телефон там, да, окей, что это? Окей. Все нормально, слушаем вас, говорить. Да, окей, что у меня есть такая идея, почему они побежали в другую сторону. Я думаю, что когда пройдет голосование, и если кто-то проголосует против импичмента, они их возьмут на заметку и начнут гноить. Просто неважно, кто там. Но свои люди они не будут голосовать против. Значит, обстаются только республиканцы. Вот, вот это... Я не знаю, я прав или не прав. Но я думаю, что они им вспомнят все, что они делали. Если они уже говорят, что кто даже давал деньги Трампу, того будут преследовать. Но эти, кто проголосует против у них будет 100% возможность им делать плохие вещи. Хорошо? Okay. Не очень понятно, но очень интересно. Я не совсем понял. Ну, не важно. Чем... Ну, я думаю, что имеется в виду, что республиканцы боятся, что их будут гнобить, если они будут поддерживать Трампа. А, но, ну, ну, если только республикан... эти республиканцы не решили, что совершенно тысячу процентов, никаких вариантов, кроме демократическое правление, больше в Америке не будет довольно долго. Тогда я еще могу это понять. Но, но если все-таки они решили, что можно каким-то образом, скажем, в 2020 году, в 2024 году, что-то сделать, а я считаю, что можно, вот, то, то то, что, то, что вот делается сейчас, оно просто не имеет никакого смысла. Вот оно, оно мне совершенно непонятно. Вот. Но, опять мне непонятно, это не означает, что им непонятно. Да, они наверняка знают, что они делают. Добрый день. Да, добрый день. Я хотела вам дать короткий ответ по поводу того, почему они да, все голосуют. Да. Вопрос да, очень простой. Follow, follow the money. Китайцы их всех держат на денежной игре. Вы можете несколько статей вышло прекрасных по этому поводу, где упоминается и Аканал, Макканал, и все остальные республики. На самом деле, на самом деле, спасибо большое. На самом деле он не только демократы кормятся из китайских рук. Особенно калифорнийский демократы. Я не знаю, Ники Хелли вот тут меня ломает очень по этому поводу, скажем, что-то думать. Я вас понимаю. ломает. Взять и себе карьеру испортить на всю оставшуюся жизнь из-за притока китайских денег. Нет, вы абсолютно правы. Я не думаю, что у Хелли этот мотив. Нет, не думаю. У нее другой мотив. Мне кажется, все-таки, что она будет рано в двадцать четвертом году. Ну, конечно, она будет, но, но она себе, если она действительно вот на том уровне сказала, что ты говоришь, опять, про прочесть мне очень сложно, вот, но если вот это так и есть, как, как ты, ты это воспринимаешь, то она абсолютно вырубила мою поддержку, еще поддержку 60 минимум миллионов человек. Леон, а вы знаете, что корпорации, большие, крупнейшие корпорации отказываются финансировать республиканцев? Отказываются. А финансовая поддержка будет иметь колоссальное значение на выборах в 2024 году, как, впрочем, на любых других выборах. Так что голосуют-голосуют, э, а без денег, когда будут гонять антирекламу, рекламу и так далее, выборы не, не, не выиграть. Деньги – это материнское молоко политики, как любил говорить Виктор Вольский. Так что, очевидно, у них есть какие-то соображения по этому поводу. Может быть, кстати, это интересное, интересное соображение, но мы уже кончаем нашу программу. Спасибо всем огромное, но это соображение интересное. Мы тебе будем давать в твой пак большие деньги, если ты откажешься от этого. Да, спасибо огромное, Леон, как всегда, очень интересно, и до встречи в следующий раз. До свидания.